Я была достойно создана в этом мире с целью и миссии, Нужно выполнить Они были суждены расти и потреблять Я не понимала, кто я такая И почему я должна это делать Но я... Это сделала... У меня был только один план на уме, и это было единственное, что я поставила перед собой сделать, уничтожить и поглотить все звезды. А я уничтожила их, и разделяя их отдельно каждой из ее частей, и потребляла каждую крошечную энергию. Но для чего того, что я достигла той точки, на которой я нахожусь сейчас? Ну и мне нужно было освободить от э этого мира полного миража. Он поставил меня свой питистый, то, что за барьерами тучи имя запрещено за год. Он показал мне свои шаги, приказал мне следовать им, и он показал мне, как играть в око. Он поделился со мной честью себя, он отдал мне поле своего восприятия. С такой силой я начал продолжать поглощать галактику. Я узнал свое место в реальности. Почему ты тоже не можешь? Ты выпустила нас, а теперь я тебя выпущу. Пришло время выйти из ментфоложевого призыва и посмотреть в в глаза. Это конец.